я возьму интервью у Константина, который является непосредственно представителем Винова, который ответит на все ваши вопросы. Отель «Ромада» в настоящее время строится в Хосте. Вы о нем прекрасно знаете, я думаю, из вашего блога. Еще многих беспокоит такой момент. А не уйдет ли от нас «Ромада» из-за санкций? Ваша «Ромада» хостинская даже лучше, чем «Ромада» в Ереване. Проект «Сети Марин» в городе Сочи по объему сопоставим с Олимпиадой. Люди в России привыкли, что многое говорят, но не делают. В действительности это так? То есть это есть поручение правительства? Все те люди, которые когда-нибудь поднимали паруса и чувствовали вот это вот э, единение воды и ветра, Гармонию никогда успехи. этого забыть не смог. Открою тайну, что... Это Ромада, это не единственный объект, который строится в Сочи. Ну что, дорогие друзья, специально для вас я приехал на вот этот вот форум, форум Скиф, марина инфраструктуры, яхтинг, будущее приморских городов. У нас очень большое будущее. И, конечно же, я здесь, угадайте, для чего? Конечно же, для того, чтобы продавать свой отель Ромада Уиндам. Если что, как вы знаете, я продавал, продаю и буду продавать отель Ромада. И сейчас я возьму интервью. У Константина, который является непосредственно представителем Винова, который ответит на все ваши вопросы по существу. Хаят, центр города Сочи, конференция. Ну и, конечно же, я. Приготовились? Поехали брать конференцию, дорогие друзья. Мы находимся в городе Сочи, мы находимся в Хаяте. Сегодня у нас здесь мероприятие очень важное. И сегодня перед вами Константин. Константин, пожалуйста, еще раз, извиняюсь, была у нас небольшая заминочка. Сейчас Константин вам представится и расскажет, что здесь происходит. Добрый день, меня зовут Константин Шибзухов. Я генеральный директор компании Integra, которая является аккредитованной компанией сети Windham Hotels and Resorts. А, компания Windom является владельцем бренда Ромада. Отель Ромада в настоящее время строится в Косте. Вы о нем прекрасно знаете, я думаю, из вашего блога. Константин, то есть вот этот вот отель, который у нас строится в Косте непосредственно, который говорят, что они Windom Ромада он на самом деле Windom Ramada. А не, это не трюк, такой не рекламный трюк для продаж это на самом деле Windom. Да. А, значит, Ромада является одним из 20 брендов сети отелей Windom. И это действительно у Виндом Ромада. Это э, «Ромада» by Виндом. Все. с вы, вы, вы, вас никто не скажет. А, кто такой Константин, вы поняли? Это ключевое лицо, представитель Виндома в городе Сочи. Под его контролем, под его... Вот все, что там происходит, да, скажем так, это надзор, строительный надзор. Ну, там по-разному можно это все переключить. Проектный сначала, вот. потом строительный, и потом будет, э, более, более, ну, не, скажем так, довольно жесткая приемка, да, потому вы что... Вы будете принимать этот отель «Ромада» а, в Косте? Нет, я буду... Этот объект сдавать, сдавать. Э, представителям Windom, которые приедут. Все намного круче, да. То есть я э, как бы исполнительная Мы часть. Мы строим да? под стандарты Windom. Да. Я в данный момент я, э, слежу за тем, чтобы соблюдались э, стандарты э, сети Windom, э, Обеспечивалась безопасность, удобство. Все, начиная от проектных решений, заканчивая комплектацией, оборудованием. Все вплоть до постельного белья должно соответствовать стандартам. Можно я, если вам есть что сказать, скажите, если нет, я вам задам пару вопросов. Да, пожалуйста. Константин, скажите, это действительно стоящий отель, вот на ваше мнение, у вас богатый опыт, вот этот отель в Ramada в Косте, это будет интересный отель или, как говорится, обычный серый какой-то отель, ну, по крайней мере, в Сочи это первый аромат. Вот. Что вы скажете об этом отеле? Вот ваши слова, Но, ваши эмоции? Более То есть... того, это первый отель Виндом на Черноморском побережье. А даже на Черноморском? Я да. В России уже есть объекты Виндом. В том числе есть и ромада в Елабуге. Mm -hmm. Есть ромада в Санкт-Петербурге. Есть другие объекты, виндом, но на Черноморском побережье это действительно первый отель. Что я могу сказать? Я не буду даже свое мнение высказывать. Я скажу мнение тех, кто побывал в отелях Ромада вот, ближайших, да? когда мне сказали, что ваша Ромада Хостинская даже лучше, чем Ромада в Ереване. Да ладно, вы что? А говорят, Ромада в Ереване, она прекрасна у меня. А прекрасные отзывы от, от клиентов, которые купили у меня Ромаду, они ее купили, потому что они были в Ромаде в Ереване или они были в Ромаде в Екатеринбурге? Нет, они были в Ромаде в Ереване, но мы же стараемся все улучшать, поэтому мы сделали, лучше лучше. мы сделали Ромаду еще лучше, чем Ромада в Ереване. Может быть, собственники Ромады в Ереване с нами не согласятся, но это, э, ну, скажем так, субъективное мнение нескольких человек. Значит, исходя из всего вышесказанного, логично, что это будет действительно классный четырехзвездочный отель в Сочи. Ну, я бы сказал даже по некоторым параметрам 4+. Дорогие друзья. Слова специалиста, это дорогое, стоит, как говорится, уже не я, как говорится, не специалист по недвижимости. Кто в курсе? Я являюсь э, отеля, образующий риел, Грубо говоря, я в Рамаде продал половину Ромады, а это непосредственно я папа Ромада, да, негласно. А это непосредственно э, папа-пап Рамады. Да, да, да. Константин, вы бы, вот, может быть, что-то выделили по касательно этого отеля. Просто это недвижимость, это моя больная тема, в том числе Ромада. Вот есть что-то выделить в этом отеле я могу сказать да значит э, отель ромада это была сеть которая была куплена э, компанией Уиндом, потому что ну э, потому что это была интересная вообще как бы интересный бренд э, Происхождение названия Ромада, по-моему, от э, испанского слова. И оно означает, ну, shelter, уклы, укрытие, да? То есть, укрытие, да, шатер, до беседка, Шелтер, да, бесед, ну, shelter, да такой. Ага. Вот. И э, это действительно, ну, какое-то укрытие. Это место, ну, можно сказать, какое-то уютное, теплое, да, Особенно спокойная. учитывая, что в, э, в дизайне используется очень много теплых цветов, тонов. Это видно и в э, пилотном номере. Когда <говор> днем находишься, то создается такое ощущение тепла, уюта. Я когда захожу в номер в пилотный, вот шоурум, да, по-другому его называют, я как-то не начинаю немножечко расслабляться, что ли, такой немножечко клиенты бывают разные, там давление поднимут, туда захожу, в этот шоурум стою и как-то вот спокойствие какое-то приходит. Действительно, вот цвета не влияют на состояние человека, вот там все подобрано в принципе таким образом, что как-то расслабляешься, что ли, релаксировать начинаешь. Вот гамма вот эта цветовая непосредственно, то, что мы Я, я открою, открою небольшой секрет, мы сделали пилотный номер. И в настоящий момент значит у застройщика, ну я скажу так, у него есть хорошая насмотренность отелей, да, то есть он во многих отелях бывал, в четверках, в пятерках. Он как, как вот постоянный пользователь да, этих услуг, он дал достаточно большое количество замечаний, которые мы сейчас еще добавляем к тому же мы улучшаем вот уже тот пилотник который вы видели Мы сделаем его еще немножко лучше то есть какие-то элементы мы заменяем да ?itation. не буду загадывать может быть мы там с интерактивной частью еще поработаем И... Я думаю, что это действительно будет, наверное, на настоящий момент самая лучшая Ромада вот, в России. И... Да я так можно сказал, что и, и в мире. В мире. Да. Скажите, а вот еще многих вот беспокоит такой момент. А не уйдет ли от нас Ромада э, из-за санкций? Вот, просто вот одолели клиенты, честно, да. Я понимаю их переживания. Вы из-за санкций никуда не уйдете? Нет, мы никуда не уйдем. Компания Windom. Э... Придерживается э, четкого курса, что она не собирается уходить из России. Э, ну, возможны, э, скажем так, э, возможные проблемы, э, связанные с этим, э, компания «Уиндом» э, решила следующим образом. Нет никаких запретов со стороны Российской Федерации на присутствие брендов иностранных, да, то есть и Владимир Владимирович Путин сказал Пожалуйста, об этом. Пожалуйста, ну, ваше добровольное работ... дело. Да? Да. Хотите уходить хотите то есть бренды опасаются за оставшуюся, ну, от, от, оставшуюся мировую часть бизнеса, которая может подвергнуться санкциям из присутствия в России. Но Виндом учредил фонд поддержки детей, пострадавших от военных операций. И э, большую часть прибыли с российских объектов на настоящее время направляет в этот фонд. Э, ну, как бы тем самым компенсируя э, перед своими, э, скажем, западными партнерами э, тот факт, что бренд все-таки на... хочет сохранить российский рынок. Потому что российский рынок на самом деле является одним из самых перспективных в мире сейчас. И Под все это прекрасно понимают. Огромный. Да. Поэтому я сейчас немножко расширю картину. да. Э, Поэтому э, мы, ну, наша э, компания Integra, является частью э, холдинга э, «Новые горизонты» и «Альянс Марин Девелопмент». И вот сейчас мы находимся на форуме, который, э, который мы организовали за достаточно короткий период. Форум посвящен строительству марин э, э, в Сочи есть, напротив... Все сети марин в Сочи. И одна из марин планируется к постройке как раз в Хосте. Этот объект, он многократно увеличит туристический потенциал. Это и емкость пляжей, это и новые рекреационные комплексы, и отели, и коммерческие площади. Ну, скажем так, проект, проект сети марин в городе Сочи по объему сопоставим с Олимпиадой. Кстати, еще такой вопрос. У нас люди в России привыкли, что многое говорят, но не делают. В действительности это так. То есть это есть поручение правительства, то что, как говорится, этим нужно быть. А не просто так, как говорится, очередное просто пиар. В действительности, то есть это предпринимается какие-то действия, то что это будет построено. На нашем... Абсолютно, абсолютно верно. Я вам могу совершенно точно сказать, что, во-первых э Концепцию развития яхтинга в Российской Федерации в прошлом году подписал представитель правительства господин Мишустин. В этом году большая активность наблюдается со стороны Минстроя, который хочет сказать, взять эту программу под крыло, поскольку большая часть задач, связанных с реализацией этого проекта, они являются инфраструктурными, и в эту сферу должны быть вложены государственные средства. Потому что это инфраструктура для развития всей туристической отрасли. Плюс создается новая отрасль яхтинга, поскольку наше побережье... У оно... нету. По сути, фактически России, нету, да. да. Если посмотреть на то, какие доходы приносит этот бизнес это очень прибыль, в, да. в других частях света, это очень хороший туристический кластер, огромный просто пласт отрасли, фактически. Который у нас, по-русски говоря, похерено в России, Но... пока на данный момент. Пока отсутствует, Пока но, отсутствует, но я думаю, что все те люди, которые когда-нибудь поднимали паруса и чувствовали вот это вот единение воды и ветра, Гормотния никогда успехи. этого забыть не смогут. Да. И поэтому, если вы приедете в Сочи и остановитесь в Ромаде, то я думаю, что у нас одним из сервисов в Ромаде будет возможность поучаствовать в регате или совершить морскую прогулку под парусом мы ну, планируем в управляющей компании сделать такой дополнительный сервис для наших гостей константин неизвестно в какие сроки ориентировочно планируют приступить э, к строительству или там, к окончанию строительства есть какие-то сроки не в курсе вы. ну я пока не буду загадывать э, не хочу так сказать спугнуть ангелов-хранителей Проектные работы уже ведутся. То есть э, в таких проектах э, огромная часть работы это э, создание правильного проекта. Вот. Потому что, скажем, э, гидротехнические сооружения в американской э, бухте э, в свое время были немножко в торопях, запроектированы в торопях, да, и э, некоторые решения были не очень удачными. Вот, здесь мы не хотим допустить этих ошибок, и я думаю, что нам это удастся, поэтому изначально нам нужно большую работу провести проектную, и после этого я очень надеюсь, что в следующем году будет получено разрешение на создание искусственной территории по первой из Марин в Каньоне Прохладный. Марина в хосте островного типа входит в первую четверку Марин, которая будет запущены в проектировании и производстве. Дорогие и, друзья, значит это и должно и произойти и в первую среди. очередь быстро. Если это первоочередная задача, в первую очередь. Ну, я, говоря, я... До 30-го я... года должны увидеть, по идее. С большой вероятностью. Круто. Константин, от себя есть что добавить? Может быть сказать, хотели бы что-то или вот... Ну... Что бы вы им пожелали, просто грубо говоря? Они вот все хотят, понимаете, сейчас серинулись Дубай, Турция, там. Я, там я... Да, вот все приобретают недвижимость где-то. Почему где-то? Вы за границу, между прочим, не собираетесь? Я очень часто езжу за границу и по работе. И, кстати, когда я приезжаю в тот же Дубай, я часто останавливаюсь в отелях сети Виндом. И, и в Гранде, и в Рамаде в той же. То есть для меня это ну, как то ну, домой жить приезжаю. Жить-то будете в России, правильно? Ну, Потенциал у России огромный. Совершенно. Туризма, несомненно. несомненно. Ну, я Открою тайну, что... Это роман, это не единственный объект, который строится в Сочи. Сетивиндом. Э, Я не буду пока. Э, Я э, расск... сам потом расскажу. Я думаю, что настанет время, и вы все узнаете подробно. Вот, конечно, мы будем развивать Сочи. Я очень люблю Сочи. Здесь живут, растут мои дети. И мне хочется, чтобы этот город был прекраснее всех городов в нашей стране. У нас все будет прекрасно. Правильно? подтверждает, да, Качество взаимодействия, опять же, вот та связка, про которую мы говорим теоретически, да, что это должна быть и власть, и а, бизнес, и специалисты а, разного характера, и проектировщики, и комплектация, и экономические модели и бизнес, все это здесь. И сопровождаем строительство, и консультируем, и разрабатываем есть инновационные решения типа сейсмоизоляции, это тоже... Можем такое делать, понижать э, сейсмику на участке, понижать по э, расчету сейсмические показатели при помощи тех э, инновационных решений, которые разрабатываются нашими специалистами э, местными, которые здесь присутствуют. За последний год огромная работа была проделана всей, мне кажется, всей страной. Да? Все на каждом, на каждом этапе начинают от краевых и федеральных уровней. Принимались и постановления правительства, и формировались рабочие группы, и а, команды, и я сейчас вспомню первую нашу встречу с Александром Александровичем Рупелем в Краснодарском крае, это губернатор когда было первое только заседание рабочей группы, а, Анна Юрьевна помнит, по Явтингу, и была такая фраза, которую я запомнила, и она меня поддерживает всегда. Если мы собрались просто поговорить, это не интересно очень много разговоров, беседы и заседаний, только до реализации. И мы сказали, нас интересует только реализация, мы готовы идти совместно до реализации. Я хочу сейчас представить один из проектов, с которым мы в 2017 году выходили в инициативном порядке, как раз частные партнеры, разработав его, и сейчас получаем поддержку большую уже в формате государственного частного партнерства, взаимодействия с корпорацией развития туризма, подписал соглашение о совместном... Соответственно, реализации формате ГЧБ. И э, я хотела бы очень быстро вас познакомить с этим проектом. Э, можно листать. Значит, э, как правильно говорят, семь раз отмен один раз отрежь, это речь идет о выборе, место размещения марины и инфраструктурного объекта. Вот это место, это поселок Коловинка. Таким образом выглядит сейчас прибережная территория. Это, видите, улыбающиеся такие, там, тетраходы, да, бетонные блоки, нагрузка. В общем-то, ну, такая малоуспешная попытка берега укрепления. Есть определенные локации на побережье, где пляжи нет фактически. То, о чем мы правильно сегодня слышали, что мы не должны задействовать, существующие хорошие пляжи и делать там какие-то объекты инфраструктуры. Эта локация была выбрана не случайно, можно дальше. Вот еще фрагменты. Это Александр Павлович среды, это сегодня упомянул вот та самая рабочая группа. Пару лет назад мы езжали, смотрели каждую точку по Сочи. То есть работа велась целенаправленно для выбора локации. Николай Александрович нам подробно рассказал, объяснил, почему так или иначе, какой угол подхода волны, какое дно, какая биология. И эта работа была положена в основу разработки этого проекта. Можно дальше. Но Здесь немножко общую картину, это тоже случай, это железнодорожный вокзал, который должен был к Олимпиаде, был такой план завершиться строительство Марины воды, транспортный пересадочный узел. Железнодорожный вокзал был построен современный, красивый, классный, емкий. Та самая Марина Южный Риф Николай Александрович про нее говорил, которая может возникнуть рядом. Вот сейчас это просто мост немножко в него и вот такая набережная Альгерская, шея там наверное, 2,5 метра. Да, ну, не, не, не прогуляться, не отдохнуть. Естественно, вот выглядит так у нас вот, фактически центр, 5 минут от аэропорта. Одна из самых привлекательных мест и для туризма, и для развития, в принципе, территории Адлерского района, Сочи или приведающей территории Сириус. Можно дальше. Вот так выглядит. А, это стихия, вот так в прошлом году это был шторм, а, таким образом была разрушена набережная берега, без берега защиты, заниматься благоустройством, это утопленные деньги, деньги на ветер. Вот вдалеке мы видим а, причал, это так называемые портопункты, которые были выполнены к Олимпиаде, тоже потрачены были большие деньги, идея была хорошая, сделать восстановить капотажное сообщение, то и береговое. Но такие объекты без защищенной акватории нет возможности их эксплуатировать не то что не погоду, а вообще, в принципе, круглогодично. У нас присутствуют сейчас в зале э, и арендаторы, и э, непосредственно бизнесмены, которые хотели бы наладить здесь... Э, Бизнес и вдоль береговое сообщение, обслуживание. Но не представляется возможным. Там есть ряд вопросов. Мы тоже внесем в предложение, потому что портоконт у нас отдельно. Прилегающая территория отдельно. Фактически невозможно наладить никакую, никакие связи и вообще никакого процесса дальше. Если можно, это тоже это токсинский район. Ну, предыдущая фотография, она такая упалачка, такая, такая страшилочка. Но это вот так выглядит стихия. Да, если не учитывать... Процесс и не заниматься берегоукреплением в принципе, наше уникальное побережье, оно вот небезопасно даже для использования, полневые процессы, сели это все есть, но грамотное инженерное решение и э, дело рук человека может наладить все, если этим заниматься. Дальше, эта схема Николай Александрович показывал, э, я еще раз на нее э, обращу внимание. Создание беспрерывного в доме безопасного сообщения, и одна из моих, э, коньюн-прохлады, она находится в географическом центре города Сочи, поселок Головинка. Э, если мы берем расстояние от центра Сочи до Магрии, то вот как раз то расстояние, которое можно преодолеть э, на небольшом плавсредстве. И э, занимаясь разработкой этих проектов, хочу сказать, что у нас в нашем ядре является градообразующая, э, градостроительная компания, которая занимается вопросами градостроительства и аналитики градостроительной. И мы рассматриваем любые объекты на побережье как градообразующую сферу, потому что у нас прибрежные территории. Градообразующие объекты — это туристическая инфраструктура. К счастью, у нас нет заводов, чего то там такого, да, каких-то объектов серьезных, промышленных. И наша сфера градообразующая — это туризм. И каждый из этих объектов мы рассматривать как градообразующие предприятия. Можно дальше. Вот это Марина, это ее эскиз, это та версия, к которой мы сейчас а, привыкли, она есть а, а, в публичных источниках. И даже действительно, рилтор уже продает там, апартаменты, квартиры, это очень забавно наблюдать, а, как начинать прорезать свою жизнь. На самом деле стадия прединвестиционная. И э, речь идет не о продаже, естественно, речь идет о взаимодействии с частными государственными инвесторами. То есть инвестиционный такой же определенный э, порог пройден, и э, есть понимание, цифры, показатели э, возврат инвестиций и все прочее, что должно быть сделано в инвестиционном геологическом проекте. Можно дальше. Значит, для тех, э, кто... Э, Рассматривает а, такие объекты для себя, как девелоперские, как индустриционные, либо как для проектировщиков. это интересно И вообще, в принципе, из чего состоит марина вот в таком а, месте. Да? То есть все марины устроены по-разному. А вот марина вот в служной такой зоне. У нас а, здесь, я вам уже показала, как улетит берег. Рядом прилегает железная дорога непосредственно к этому берегу, буквально а, вырывается в поле. Да, там небольшой кусочек только гальки есть. И вот мы отсекаем таким образом от железной дороги в первой полосе у нас получается строительство рекреационного комплекса, гостиничного, с набережной, с пляжами, с общественным пространством. Собственно говоря, вот то, что в Келенджике вы видели, да, вот такие объекты, они должны быть вдоль берега расположены. Опять же, возвращаясь к словам президента, 10 миллионов человек, если должны отдохнуть в прибрежной зоне, мы быстренько посчитали по градостроительным нормам, что должно произойти, мы должны построить только на побережье теплых морей не меньше 20 тысяч отелей. Можно эти цифры увидеть, есть определенные обоснования, как, как делаются расчеты, то есть либо реконструировать, либо модернизировать, либо построить новые. Поэтому в принципе без отелей, прибрежной зоне новых современных мы никак не обойдемся. И, естественно, яхтинг – это здесь и вишенка на торте, и необходимость а, обеспечить только двиговое сообщение. У меня возникла такая сегодня фраза, когда мы говорили о доступности, как раньше было автомобильный рост роскошь, и передвижение», вот мы должны уже говорить, что яхта или катер – да, это не роскошь, во всем мире это не роскошь, это просто средство передвижения. Нет в Испании, в Италии, да, во Франции такого количества олигархов, что сотни тысяч, десятки тысяч мест заполнены и совершенно по другой цене. У нас не всем известно, что парковка в Сочи это одна из самых дорогих в Европе, таких ценных нет в мире. Наш градостроительный подход заключается в следующем. Для того, чтобы выполнить любую аналитику по размещению любого инвестиционного проекта в любом месте, в том числе и на побережье, мы делаем аналитику не менее 300 гектаров приливающей территории. Рассматриваем и непосредственно интересы местных жителей, и возможности территории, туристические объекты, трупы, связи. Все, что может быть, расчетом на ближайшие там 30-40 лет, как это будет развиваться. Не буду останавливаться подробно на головинке, но это огромный проект. Занимались его 5 лет, знаем практически каждого, и я знаю, что здесь в зале находятся не безразличные люди, которые живут в этом поселке и знают, что э, вот такие вот проекты э, планируются, и мы с ними всегда тоже на связи, потому что очень важно. Чтобы, что у нас, что мы получим вообще дальше, кто там будет, а как изменится это место. Сейчас а, это прекрасное место задействовано 10% 10% рекреационной территории. Рекреационная функция только используется. Я уверена, что никто из вас, кроме местных жителей, не знает, где находится поселок Головинка. Это лучшие пляжи в Сочи, естественно, 70-метровой ширины. Можно дальше. И буквально несколько слов, ну, какие у нас... Иллюстрации – это комплексные решения, они могут быть архитектурно выполнены в любом другом концепте, но мы показываем о том, что у нас есть река, море, у нас есть набережная, пляжа. здесь задействована и, и река, и море. Более 26 гектаров парковых зон здесь предусмотрено, если решать вопрос комплексной. гидротехника. не только про море мы говорим, но и про береговую зону. Дальше реки непосредственно. Вот так уже сейчас выглядит более детальная проработка. Мы углубляемся, падаем в детали. Привлекаем экспертов, приглашаем наших коллег, с которыми мы сегодня общались, и у кого есть какие-то пожелания, опыт, люди очень рады пообщаться. И вообще еще так, что это пилотный проект, который вот именно в таком формате. Я не знаю, чтобы что-то было еще реализовано в формате государственного частного партнерства. Я предлагаю рассматривать его. Вот Он уже прошел столько согласований, этапов, что можно его взять, вот как пилотный проект, и реализовать, прям проследить, с какими мы сложностями сталкиваемся на пути, рассмотреть его со всех сторон, какой мы делаем следующий шаг, и чего нам не хватает для того, чтобы мы могли реализовать его дальше. Место идеальное. Видно, по катастрофовой карте у нас нет ни с кем никаких конфликтов интересов, специально вот этот проект пилотный для того, чтобы мы не, не сталкивались, вот, когда уже территория урбанизирована, много инфраструктуры, много собственников, и тогда тоже возникают дополнительные, дополнительные юридические проблемы. Здесь вот как раз, на наш взгляд, идеальный вариант небольшой марины на 250 век, вот, сделать вот сделать и отточить все вопросы законодательные именно на нем. Дальше. Это вот схема наша, это сочинская концепция. Она тоже есть в публичном доступе. Дальше. Так, ну, глубины, все соответствует. Идеальное место с точки зрения глубин. Нужно дальше. Так, наверное, все, да? Это последний слайд? Ну все, вот примерно так. Я не буду, естественно, можно много рассказывать. Но хотела вот такое как раз предложение. Взять этот проект как пилотник и всем он в публичном доступе. Мы абсолютно публичная группа компаний. И наша цель создать именно сеть валют не для себя, а для того, чтобы у каждого был алгоритм реализации этого проекта. Каждому взять нашу модель или э, совместно разработать эти модели и уже масштабировать по всей стране. Спасибо. Вот вам пример значит, Марина де Мандена, которая была маленькой деревушкой в Испании, а потом, после того, как была построена вот такая Марина, она стала городом с населением 80 тысяч человек. И, конечно же, украшением этого города является вот такая Марина. Кстати, когда говорят, что в Испании проживают только очень богатые люди, я не думаю, что вот в Испании есть только людей, которые все винулись приобретать недвижимость на этой море. 30 октября по результатам заседания президента Госсовета президентом был подготовлен целый ряд в котором самое важное – это создание и восстановление восстановления портовой инфраструктуры, развитие индустрии яхтерного туризма и организация пассажирских перевозок водным транспортом. Без марин это невозможно. И когда мы это озвучивали на юбилде, то получили полную поддержку администрации Краснодарского края. И вот некоторые из наших предложений. Мабина Каньон-Прохладный, которую мы уже начали реализовывать. Этот проект надеемся на активное содействие местной власти. Кроме этого, у нас есть проекты, которые решают задачи не только для их сменов, но и для развития береговой зоны, например, вот эта марина в Хостинском районе позволит создать набережную, которую местные жители знают, там просто нет. Все, вся береговая зона нарезана на участки каких-то пользователей, и доступ туда свое граждане невозможен. Точно такое же предложение мы надеемся реализовать. В Атлере в районе железнодорожной станции, которая сейчас отсекла большой участок береговой зоны, это микрорайон Голубые Дали, и курортный городок от а центральной части Атлера, пройти туда вдоль моря практически невозможно. Мы предлагаем создать вот такой объект, который, во-первых, обеспечит появление искусственной территории для возможности создания принципиально новых э, объектов рекреационного назначения в нашей береговой зоне для которых другого места просто нет, и в то же время обеспечить э, совершенно новым качеством эту территорию. Если вы хотите действительно достичь успеха, тогда вы должны быть уверены, что четыре компонента, будут добавлены к управлению вашей Мариной. Я говорю, прежде всего, первое, гостеприимство. Uh, uh, с ресторанами и кафе. Вам нужна организация событий. Никому не нравится оставаться Before... спящей сонной марине. Слайд двадцать восьмой слайд, пожалуйста. В Марине по вам нужен, конечно, морской досуг. И и различные это, это, конечно, спортивные развлечения, яркие школы. Uh, way, uh, subject, Кстати, в очень важно продвигать именно парусный спорт и лодочный спорт именно для молодого поколения. Дальше нужны яхты, естественно. Все яхтсмены, кто здесь и кто вовлечен в эту структуру, прекрасно понимает и знают, что возраст яхт, который используется сегодня, 10 и старше лет. Первая задача, которую нужно решать – это, естественно, обновление этого парка и увеличение количества яхт, которые сегодня используются. Это невозможно сделать без таможенного регулирования и послаблений, и без организации производства яхт в России. У нас уже есть несколько таких идейных, так скажем, строительств. Это Яхта «Азарт», например, который корпус строит сейчас, там 4 корпуса построены, парусная яхта. Татарстане, собирается сборка в Крыму, и там мы сейчас проект активно поддерживаем. У нас есть проект «Дейсевера» МХ-700, это по сути спортивная прогулочная яхта, и наша ассоциации уже в насчитывает 8 яхт. Это такие учебно-тренировочные яхты, их уже произведено больше ста в России. И это очень здорово, это один из успешных проектов на сегодняшний день. Вот, и эта же компания сегодня разрабатывает проект круизной яхты для питаемости, для походов, круизов на несколько дней. И такие проекты тоже надо поддерживать, если у поддержки, они не будут быстро реализованы. Но это не яхты, туризм. Яхтенный туризм это как раз таки круизные яхты, большие яхты, скажем так, ну, там что нибудь непонятно бывает, да, что-то большая яхта, круизная яхта. Вот, крейсерские яхты, это нужно строить нам в России, надо поддерживать наших предпринимателей, которые этим занимаются, не заламывать им руки, давать им знаете, субсидии, давайте им кредиты. Ребята, технологии есть, давайте делать. Никому делаем не нет. Ну вот, едем дальше. Построили мы яхты, марины. Прекрасно, даже все нужно. Маршруты построили. Ребят, а кто будет управлять этими яхтами? Вы про это забыли. А где парусные наши школы детские? В Анаде. Детская парусная школа. Территорию забрали, открыли там пляж. Возьмем керч. Парусная детская школа была на берегу. Территорию забрали. Построили пляж, отдали коммерсам. И кто у нас будет управлять этими яхтами? Я, конечно, понимаю, многие скажут, у нас же есть курсы, тут группы да, там у нас коммерсы есть, которые за неделю вам права выдадут. Научат и выдадут вам права. Так вот, с этими правами вы, может быть, может в Сочи походите, вас выпустят. Но если вы куда-то в другой место пойдете, по с этими правами, даже курсы на яхты не пустят.